Если говорить об модернизме в архитектуре, да, то, собственно, как часть, вообще часть мировой культуры, культуры модернизма, архитектурный модернизм возник, соответственно, тоже ну, начиная с десятых годов 20 -го века и, ну, как такое уже яркое сформировавшееся явление, он проявился после 1925 -го года. И, соответственно, ну, 20-е годы мы знаем под общим названием конструктивизм, хотя это такое, конечно, достаточно условное название, поскольку конструктивизм был только один из направлений. Да. В мире мы знаем под разными названиями, там, Stil, да, там интернациональный стиль, Баухаус и так далее. Да. Вот. И, соответственно, советский модернизм, Советский архитектурный модернизм естественно всегда был э, частью э, мировой архитектурной культуры, мирового модернизма, особенно ярко это проявлялось в 20-30-е годы, когда, э, например, там, работы новосибирских архитекторов, как мы сейчас выяснили, например, публиковались в, э, за, в западных в европейских архитектурных журналах, да, и было, были вообще мощнейшие связи, там, ну, конечно, в первую очередь между московскими архитекторами и зарубежными архитекторами, да, они там ездили друг к другу, они знали друг друга, они считали там, друг друга частью одного явления, вот. В 30-е годы это прервалось, да, там не состоялся конгресс, вот, значит, Значит, конгресс СИАМ, который должен был пройти в Москве, Конгресс современных архитекторов. И, собственно говоря, с этого момента ну, советская архитектура на 20 лет она самоизолировалась. И, соответственно, вновь, э, скажем так, в мировую архитектурную культуру э, значит, советская архитектура э, влилась после 1954 -го года и советский модернизм вот есть два таких мощных этапа то есть первый этап конструктивист и это 20-30 годы и второй этап это э, от после, собственно говоря от 1954 -го года и вот до фактически ну, можно сказать до настоящих дней вот. и соответственно как бы да именно те, те периоды когда Советский модернизм, собственно говоря, легально существовал, да, вот за исключением вот этого периода сталинской архитектуры тоже, безусловно, очень интересного, но вот именно в эти периоды советская архитектура была неотъемлемой частью мировой архитектуры.